Просто я просто попробую сейчас, и все. С <сёк> <сёк> можно, да? Ну и нужно, блядь. Нужно, да? да? Нужно ну, такой палок да? как горла и пить, да? Да я хуй его на это, он не знаю, можешь морозить до 90, блядь. Ну как-то так, да? Ну, как бы, блядь, ёпта. Ни туда, ни сюда, блядь, да? Ну все, это, ну, труба жижа, блядь. Ну да, и, ну что? <сёк> Нормально запить, блядь. Много воды? <сёк> Дайте, Оливковое масло, с клюну <сёк> Но я вижу, хотя он просто и все. Это пиздец, да, вот это да. отложено, блядь. На синий стакан с утра Не надо тянуться в Ты запомни, голубой стакан, блядь. Голубой стакан, блядь. Похуй, что мне еще. а то я говорю, это будет, ну, как бы больше сожаления страдания, блядь.